История города семей очень тесно связана с историей Алашарты. Являясь родиной великих Абая, Шакарима, Мухтара Уэзова, город семей в то время, в начале 20 столетия, был истинным духовно-культурным центром, объединяющим национальную интеллигенцию. В апреле 1917 года в нашем городе проходил первый областной казахский съезд, на котором впервые поднимался вопрос о казахской автономии. Второй всеказахский съезд в Оренбурге принял решение о создании казахской национальной территориальной автономии, названной «Алаш». Также был создан Временный национальный совет алаш административным центром которого был избран город-семей, левобережная часть которого – Ранее именуемая заречная слобода в марте 2017 года была переименована в город Алаш и получила статус отдельной административной единицы. Являясь духовным и культурным центром, город семей, так же как и Омс, Хоренбург и Ташкент, был одним из крупнейших в регионе городов, стоявших на железной дороге. Таковы объективные и субъективные причины, побудившие Алашарду сделать город семей своей временной столицей. Именно здесь собиралась вначале небольшая, затем все более набиравшая силу группа казахских интеллигентов, болговец Алиханом-Букиханом, бросившая по всей казахской степи клич «Алаш».